Есть, есть. есть. Он, он последний летел. Я его убил последнего. Пока мы охотников, всем привет! Достало долгожданное время. Ну и, конечно, блин, недолгожданно это вот простуда. Ну да ладно. Значит, у нас сегодня 7 мая. У нас завтра открытие весенней охоты на водоплавающую. Вот. И завтра, вот, 8 число, завтра будет у нас открытие. Значит, приобрел я в этом году себе ружишка. Отличная, турецкая много обзоров про него посмотрел многие это ружье хвалят вот, купил я у очень хорошего знакомого в этом выпуске я сделаю небольшой обзор ну и покажу его в действии оставайтесь со мной на канале а мы поехали Проехал я 80 километров, свернул на гравийную дорогу, осталось проехать 10 километров и там меня уже, мои коллеги, будут ждать. Пересаживаюсь в лодку и потом достану, наверное, километра 2. Чё, беспокоишься, что я не приеду? Поехал, блядь, застрял где-то, наверное. Да не, чё я застрял? Ну сам знаешь, дорога-то хорошая. Ну что, разворачивайся, да? Все, ну, едем, всё, поехали. Едем на берег. Прибыл я на место. Толкаю, поехали. Толкаю. Поехали. Поехали. Загрузился он, нос полный. Дрова. А мои сейчас, дрова Сейчас будем дать костер сжечь вот. Дрова, -то, лопату тоже Давай Лопату Серега сказал Сейчас закопает эту всю хуйню Здорово а -а -а. Здоровенько были. Серега, о, Здорово Привет. Сегодня 8 мая Идем на засидку Надо будет пройти где-то метров наверное 100 200 сейчас манчуки расставим и будем сидеть легкого идет уже дрова ломит Ого, а я знаю надо будет немножко влево принять там вот это вот заводь пройти а здесь можно пройти, прям в сапогах. Я по выдела. Ну, извините, не заказывали асфальтоукладчик. кладчик. Поставили 11 манчуков. Вот. Ну они такие некрасочные, обычные, как вот серая утка, цветов особо-то и нету. Вот такая вот заводь тут. Ну, будем сидеть крякать. Сука. Есть. А, красавчик я. Слушай, а село 4, да? Я не видел, я видел, что плюхнули сначала 2. Я и по ним стрелял. Ага. А вот смотрю, взлетели, думаю, они 2 излетели. На манок, да? На такой, наверное. На да, да. Ну, мон... я не знаю что Монок Пойдём рабочий. Посмотрим. Короче, он рабочий, работает, да. да. да утка да, утка да, подсаживается. Плянем, плянем. Пошли посмотрим. Заряженный друзья? Да, заряженный. Конечно, заряжено, если я за ситки сижу Видишь, кусты вот эти мешали как раз, блять. Тут, наверное на хуй достанешь, короче, мне кажется Ну на, подержи Давай Может достану, может Попробуй, нет ну. Сейчас посмотрю Может там мелко, может быть глубоко или глубоко, как правильно отпратно, отпратно. Ну, шулюм уже есть. Да, шулем есть Не, не достану, Леш Я и говорю, что там, наверное, Не достану, там глубина уже ну, ладно, на лодку. А? Не, они не, уплывут, не уплывут, кстати да, Не уплывут, они в траве, там кусты, трава ну, течень, течением их не снесет, даже ветром. Ну, а это тоже вон, вот прямо лежит, вот там, вот, рядом ее и Ага. Да. Ну вот. Ну, все уже. Все, с полем тебя. Да, Пару да. штук взяли. В общем, у нас уже сколько? Четыре? Четыре, да? Ну, четыре черка. Ну и нет, не знаю, что это такое черок, не черок надо еще снять. Черок, черок, он маленький. Да, ладно. Маленькая утка. Видишь, они парами летают. Даже парами ходятся. Лебеди, лебеди полетели. Лебеди, два штуки. Ну, их у нас стрелять нельзя. Красивая, конечно, птица. Значит, вкратце хотел рассказать вам про ружье значит это турецкое ружье это можно сказать аналог итальянского бенели вот оно сделано по чертежам итальянских по итальянскому чертежу вот ну оно турецкое то есть запчасти все скопировали именно турки а так вообще это можно сказать почти итальянская значит фирма это Atta Arms Neo вот. длина ствола у него 170 очень хорошее ружье его хвалят как я и говорил что в ютубе даже профессионалы спортсмены которые стреляют по тарелкам они его заценили это пятизарядное ружье сделано в орехи дерево орех покрыто толстым слоем лака вот, и приклад тоже деревянный орех собирается очень быстро Я его уже испытал очень прям хорошо бьет метка реально метка хорошее ружье мне понравилось легкая без патронов она весит примерно ну, чуть чуть больше трех килограмм. Это ружье инерционное Отдача Буквально Маленькая, минимальная отдача Плечо потом после выстрелов Не болит абсолютно Здесь стоит пружина За счет этой инерционной пружины идет перезаряд Патроны я решил Использовать фирмы Фетр Тройка Тройка, пятерка Значит Вот такие вот в белой прозрачной гильзе навеска 32 грамма это тройка есть патроны значит но ну они там в рюкзаке лежат фирмы озон их все хвалят и тоже про них посмотрел хорошие патроны ну пока зарядил федоровские манок я купить не успел Взял, так сказать, погонять у человека на крякву хорошая. Говорят, что хороший монок. Дубль Настя СБТ. Ну, покрякал, в принципе, нормально, хорошо действует. Ну, уже налетали. Одна кряква налетела, ну, я вот утром промазал. Сейчас 5 утра. Переехал в другое место, здесь вот закуток такой хороший, тихий, а, поставил, ну, пока 7, 7 манчуков оставил, там вот протока и вот здесь вот за, закуток тихенький, сейчас лодку поставлю, будем сидеть крякать, вот как бы, такая местность. Далеко, конечно, были. Но в принципе можно было достать. Бил тройка, надо попробовать единичкой. Есть. Черок попал в голову. Вот дробинка. Все, больше нету. А нет, еще, по-моему, в крыло попал. Да, в крыло. По-моему, там в тело пошло. Есть такой вот коридор длинный, и получается здесь тупиковый участок. А на зорьке, когда солнце с той стороны встает, это надо учитывать. А утка садится, ей в глаза слепит солнечные лучи, но она практически меня не видела. Я вот сейчас двигался, она даже просто с воды не поднялась. Ну, вот это идет большим плюсом, надо учитывать тоже. Солнце с какой стороны лучше, конечно, чтобы из-за спины было. Ушли. Такой хороший крикаж был Но он на воду не сел Он меня увидел и полетел в сторону Надо было дать ему, конечно Попытаться сесть на воду Но он сразу не сел И я поторопился малость Ну ничего, бывает ну, Гуси полетели Хорошая стайка Ну сколько гусей Вообще много Сейчас 9 часов утра Утка перестала летать Ну, два черка я взял И по двум я Крикошам блин, промазал Ну, бывает вот. Ну, и вот там сейчас слышно уже По баночкам там стреляют Не прекращая Патроны тратят вот. Ну, ладно, сейчас буду собираться Пойду к мужикам на стан Надо чай попить, покушать И сейчас соберу манчуки И отправлюсь нашим мужикам. Здесь недалеко. Ну вот, друзья, мы заканчиваем нашу четырехдневную весновку. Пролетело как мгновение ока эти четыре дня. Постреляли, взяли уток, сварили шулю, немножко рыбки половили. Значит, с погодой нам повезло. Погода очень радовала. Было солнечно, ну и ветрено тоже. То ветер, то солнце. Вечером штиль. Протестировал свое ружье. Я очень доволен, хорошо стреляет, метка вообще бьет и отдача минимальная. Ну и всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Всем рыбоходникам ни хвоста, ни чешуи, ну и ни пуха, ни пера. Всем пока, счастливо!